The Drive ⁇ российский Су-34 имеет несколько сумасшедших причуд. Истребитель-бомбардировщик Су-34 является удивительным военным самолетом, и он не лишен нескольких сумасшедших причуд. Таким мнением поделился американский военный эксперт Томас Ньюдик. Су-34 является одним из самых любопытных и в то же время непонятым военным сообществом самолетом. Занимая нишевую роль в Воздушно-космических силах России, он обделен вниманием и не пользуется большой популярностью. Об этом сообщает издание The Drive. Ключевой отличительной чертой Су-34 является его сравнительно огромный утиный нос, — рассказал американский эксперт. Одной из необычных особенностей Су-34 стала компоновка его кабины, пилоты в ней располагают бок о бок. Экипаж входит в просторную кабину по лестнице, которая спускается из носового отсека. В самолете не предусмотрено стандартного входа через открытый купол. Из-за того, что истребитель-бомбардировщик предполагалось использовать над вражескими системами ПВО, вся его кабина окружена коробкой из титанового сплава толщиной более 6 дюймов 15 сантиметров. Огромный размер кабины Су-34 породил упорные слухи о том, что его экипаж обеспечен камбузом и туалетом. Однако это оказалось преувеличением. Роль кухни играет нагревательный элемент, предназначенный для разогрева банок с едой. Туалет представляет собой санитарный контейнер, металлическую канистру с конусообразным отверстием на одном конце. Несмотря на то, что эти удобства являются базовыми, они все же могут быть очень кстати на длительных рейсах. Однако, возможно, более полезным является предоставление достаточного места для одного члена экипажа, чтобы он мог покинуть свое место и встать прямо в отсеке за кабиной или лечничком, положив голову и тело на входной люк и ноги между катапультируемыми креслами. Хотя это вряд ли роскошно, но в то же время помогает справиться с физическими нагрузками при длительных перелетах, отмечает автор The drive. Еще одним часто неправильно понимаемым аспектом Су-34 является его увеличенное хвостовое оперение, которое выступает далеко за пределы выхлопной системы двигателя и имеет значительно больший диаметр, чем у многих других самолетов. Многие западные источники утверждают, что хвостовое жало содержит радар, направленный назад, чтобы предупреждать об угрозах с тыла. Но эта теория не подтвердилась. Там находится вспомогательный силовой агрегат. Он обеспечивает электричеством бортовые системы самолета, а также обеспечивает кондиционирование кабины и бортового оборудования, когда машина находится на земле. Су-34 занимает важное место в ВКСРФ и поэтому самолет продолжают улучшать. Программа модернизации направлена на расширение возможностей машины за счет модификации ее радиолокационной системы, комплекса наведения и навигации, а также оснащения новым вооружением. С новыми улучшениями, а также дополнительным оружием, вполне вероятно, что в будущем Су-34 получит еще больше инновационных функций. Но даже в своем нынешнем виде это один из самых интригующих боевых самолетов в мире с уникальным внешним видом, высказал мнение Томас Ньюдик. Всем спасибо за просмотр.